Ну, соответственно, с точки зрения внедрения информационных систем, опять-таки, есть общепринятые стандарты кодирования оборудования и элементов. Есть те, которые дорабатываются по отрасли. То есть, в частности, в этом стандарте приведены коды классов оборудования, которые затем загружаются в информационную систему и живут там уже как, как информационные объекты в некой системе Сутаир. Опять-таки, важно в этом стандарте как бы, раздел – это границы. То есть, когда мы говорим о нашем оборудовании, мы должны понимать, в какой системе, в каком контуре работает это оборудование. В этом стандарте очень много примеров границ, генератор, насосная установка. И видно, что здесь опять-таки наш насос. Он работает в составе системы, которая перекачивает жидкость. И в этой системе есть силовая передача, редуктор, двигатель, есть контроль, есть система смазки, ну и прочее, там система там, безопасности. И, с точки зрения в структурировании данных важно понять, в какой технологической системе работает эта единица оборудования, чтобы при анализе надежности мы анализировали именно эту систему, не выходили там за другие технологические там, системы, с которыми это связано. Типовые узлы. Опять-таки, еще раз там с такой маниакальной периодичностью буду говорить, что именно компоненты являются теми узлами, которые отказывают в оборудовании. И опять-таки в этом стандарте, и дальше я покажу эти данные, которые собирают коллеги, есть именно данные по конкретным компонентам. Ну, компоненты уже детали, тут вопрос философский, Которые входят в эту вот уже границу анализа в составе этой системы. Да, понятно. Видели, да, насос у нас был. Там была на схемке силовая передача. В свою очередь силовая передача может состоять из компонентов. Вот это и есть как бы границы проведения анализа или сбор данных по надежности. Соответственно, мне интересна именно работа подшипника в составе силовой передачи, насоса В какой-то системе технологической там, подачи воды. То есть, сам насос сам по себе мне не интересен, поскольку я его ремонтирую именно путем замены компонентов. Ну, понятно, да, идея Она такая очевидная, но не всегда реализуется. Опять-таки, для того, чтобы занормировать мероприятие, то есть, что, что может происходить с этим оборудованием, есть определенные понятия, это типовые воздействия, то есть, что можно сделать с этим оборудованием, какой-то работы. Мы же все привыкли к слову ремонт, да? С точки зрения возможных операций, которые можно спланировать, это их гораздо больше. Но ну, здесь там порядка 10, исключая и проверки, инспекции, ну и комбинацию этих действий. Я напоминаю, что все это разделы стандарта То есть стандарт позволяет унифицировать сами данные на уровне справочников соответственно договориться какие справочники для анализа надежности применяются и начать ими обмениваться внутри цехов предприятий холдингов ну и соответственно отраслей. Такая идея у нас давно там летает. Ну и в частности в этом справочнике, в этом стандарте есть некая категория обслуживания. То есть то, что называется у нас ППР, на самом деле градация более там детальная, какие виды воздействий, кроме ППР, возможно на этом оборудовании.